Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и это обзор астрологических тенденций на 22 год для знака Дева. Мы рассмотрим, как каждая из планет будет влиять на ваш знак в 2022 году, и помимо планет рассмотрим также лунные узлы и влияние Лилит. Я очень надеюсь, что это видео поможет вам правильно расставить приоритеты на предстоящий год, а также лучше понять, какие тенденции происходят сейчас в вашей жизни и для чего этот год подходит. Итак, начнем мы с транзитов Юпитера ведь это планета, которая дает возможность получить расширение в какой-то сфере жизни эта планета дает возможность расти, развиваться, видеть перспективы и важно знать, на какую сферу она влияет, чтобы не упустить те шансы, которые могут возникать в эти периоды итак, с начала года и по 11 мая и затем с 29 октября по 21 декабря юпитер будет находиться в знаке рыбы это ваш седьмой сектор гороскопа это значит что э, в этот период времени большую часть года он будет влиять на вашу сферу партнерских отношений юпитер в седьмом доме поможет вам добиться успеха в партнерстве в целом независимо от того или речь идет о личной жизни или о деловом сотрудничестве к тому же это период когда вы можете изменить статус в жизни благодаря партнерству юпитер в седьмом доме оказывает влияние не только на тех людей которые находятся рядом с вами но и на вас в том числе вы начинаете более эффективно коммуницировать с окружающими вы умеете идти на компромисс и к тому же это влияние может распространяться на те отношения, в которых вы уже состоите, вы будете видеть в них перспективу развития. Также отличительной особенностью этого влияния является то, что вы можете встречать новых интересных людей, которые будут помогать вам реализоваться в социальном плане. К слову, иногда этот транзит, наоборот, забирает кого-то из нашей жизни. и под влиянием Юпитер отношения могут не только начинаться но и подходить к завершению если так произошло в вашей жизни то на самом деле это все к лучшему и даже если вам так не кажется вот сразу когда это событие произошло вы осознаете этот момент спустя какое-то время так как юпитер обычно наоборот приносит что-то новое в нашу жизнь но порой для того чтобы наши положительные изменения произошли нужно что-то забрать у этого транзита масса положительных возможностей одна из них это умение вести переговоры и добиваться своего а также это особая удача которая будет сопровождать вас в юридических вопросах поэтому если в вашей жизни прослеживается такая тема юридических споров, то очевидно, что в 2022 году в этом вопросе будет прогресс и э, удача будет на вашей стороне. Бывает так, что когда Юпитер проходит по седьмому дому, может возникнуть спорная ситуация, но она решается полюбовно, то есть не всегда даже приходится доводить дело до суда. Э, возможно удастся решить какой-то вопрос в процессе переговоров еще одним хорошим бонусом юпитера в седьмом доме является реклама которая окупается это действительно очень хорошее время для того чтобы начать заявлять о себе может появиться рядом человек который может прекрасно вот рассказать о вас о прорекламировать вас, а может быть и так, что вы сами будете нацелены найти такого человека. В таком случае это получится. Это то время, когда общая идеология, мировоззрение, интересы в обучении могут объединять вас с другими людьми. Это может быть главной темой в партнерских отношениях, это может быть главной темой в близкой дружбе. В любом случае юпитер это также и о дальних путешествиях это и о бумажных вопросах поэтому так или иначе эти моменты могут связывать вас э, с людьми которые вас окружают возможная отрицательная стороны этого периода заключается в том что рядом с вами может оказаться человек очень амбициозный но тем не менее его амбиции не заходят дальше его слов поэтому важно все-таки приглядываться, присматриваться к людям и обращать внимание не только на то, что человек говорит, но и на то, что он делает. С 11 мая по 29 октября 2022 года Юпитер выходит на время из знака Рыбы, и он переходит из вашего седьмого сектора в восьмой. Это весьма благоприятный период для самопознания, это время. Которое многие называют настоящим знакомством с самим собой, к тому же, это очень хороший период для того, чтобы делать отношения более доверительными, глубокими. И часто этот транзит сопровождается эмоциональным сближением с человеком, с которым вы состоите в отношениях. Юпитер в восьмом доме дает ощущение наполненности в жизни. И эта наполненность происходит благодаря тому, что улучшается ваша финансовая сфера, эмоциональная. И зачастую вот этот приток энергии идет от кого-то, кто находится рядом с вами. То есть вы ощущаете финансовую и эмоциональную поддержку. Также присутствие Юпитера в восьмом доме дает желание использовать ресурсы, других людей, которые вам доступны, для того, чтобы достигать своих собственных целей. Поэтому вы можете обнаружить вдруг, что рядом с вами есть много людей, которые готовы поделиться своими знаниями, другого рода ресурсами, для того, чтобы вам в чем-то помочь, для того, чтобы дать вам какие-то подсказки. И вы сможете умело этим воспользоваться. В целом, лучшая идея, в этот период все-таки объединять свои умения, знания, усилия, таланты, возможности со знаниями, возможностями и ресурсами других людей. Тогда будет идеальный результат. К тому же это очень интенсивный период в плане любви, отношений. Это могут быть яркие встречи, совместные поездки. И это тоже как один из моментов такой глубокой эмоциональности этого года. Возможные негативные влияния Юпитера в восьмом, так это то, что есть риск утонуть в долгах, так как вам не составит труда получить помощь и поддержку от какого-то человека. И таких может быть в вашем окружении даже несколько людей. Но важно, чтобы вы задумывались над тем, что придет время, когда эти долги нужно будет возвращать, или кредиты, или займы. Поэтому все-таки нужно быть с этим поаккуратнее. Но в целом это очень хорошее время для того, чтобы по-настоящему открыться людям или хотя бы близким. Это хорошее время для того, чтобы перепрожить какие-то внутренние блоки, травмы, которые. Мешали вам идти вперед, развиваться, достигать высоты, получать желаемое. В целом, это очень хорошее время, когда вы можете почувствовать, что мир щедр по отношению к вам. Главное не паразитировать на этой щедрости и помимо этого совершать собственные действия и усилия для улучшения своей жизни. Переходим с вами к влиянию Сатурна. Это планета, можно сказать, антипод Юпитера. Если Юпитер э, все очень щедро дает, то Сатурн э, ничего просто так не дает. Он, наоборот, заставляет больше трудиться, даже в чем-то ущемлять себя, ограничивать ради цели. И Юпитер в этом году не меняет знак. Он продолжает идти по Водолею, по вашему шестому сектору работы здоровья рутины ежедневных привычек поэтому те темы которые вы проходили проживали интенсивно в прошлом году в, э в этой сфере вашей жизни они будут продолжаться и в следующем С 4 июня по 23 октября влияние сатурна будет наиболее интенсивным так как он будет делать петлю а, в вашем секторе работы и здоровья поэтому а, это время может отличаться особенной загруженностью и э, ощущением ответственности помните главное правило сатурна это проверить на прочность то что есть в вашей жизни и если какая-то тема эту проверку на прочность не проходит то она просто устраняется и проверку на прочность будет проходить э, вашем Работа, ваше отношение к своему здоровью, ваше отношение к обязанностям. И это касается обязанностей в широком смысле слова, как и перед родными, близкими, перед собой, так и то, что связано непосредственно с работой. В целом Сатурн будет находиться в этом участке вашего гороскопа по март 23 -го года. И безусловно, если проводить сравнение между 2021 и 2022 годом, то отчасти в 2022 будет легче, так как вы уже имеете представление с тем, какие темы затронуты и что вам нужно делать для того, чтобы улучшить ситуацию по этой теме своей жизни. И сейчас на экране вы увидите на кого из вас Сатурн в этом году повлияет больше всех остальных есть информация для асцендентных дел а также для представителей солнечных в течение этого периода вы можете прочувствовать что ваши обязанности очень сильно давят на вас этих обязанностей много и это период когда нужно трудиться и порою сатурн в шестом может давать также скандалы на работе когда вы например не всерьез воспринимаете какую-то часть своей работы, или если вдруг возникают напряженные отношения с кем-то из руководителей. В целом Сатурн в шестом часто дает именно проблемы с работой, и они могут быть разного характера. Это либо отсутствие работы, либо работа, которая не устраивает, не удовлетворяет. Это может быть большое количество задач, которые нужно выполнять и при этом недостаточно правильная, соизмеримая оплата труда. Это могут быть и какие-то э, конфликты на рабочем месте. Э, с какой-то из этих ситуаций вы можете столкнуться в 2022 году. Но в любом случае Сатурн в шестом доме учит вас э, быть более избирательными. Э, э, еще на этапе выбора работы понимать, подходит вам это место, не подходит, готовы ли вы идти на эти условия или нет. Также Сатурн в шестом доме часто дает монотонную работу или ситуацию на работе, которая не меняется. То есть, когда все уже надоело, приелось, все одно и то же каждый день, этот период порой нужно просто перетерпеть, не, фор не форсировать, не искать что-то новое не пытаться эмоционально включаться в этот процесс и порой как только приходит смирение и как только человек принимает эту ситуацию такой какая она есть она сразу же сама по себе начинает решаться поэтому монотонность это тоже вот такой момент который нужно принять и его пройти и далее за этим последует некая динамика в рабочем процессе и в том числе это повлияет и на награду которую вы будете получать за свой труд и приложенные усилия сатурн часто дает награду позже чем человек рассчитывает но он обычно в долгу не остается к слову не всегда сатурн влияет именно через работу возможно он будет влиять на вас через распорядок дня и вы обнаружите что вам нужно лучше планировать ваше время более эффективно использовать ваше время и вы сможете таким образом улучшить качество своей жизни к тому же это прекрасный период для того чтобы заняться своим здоровьем включить необходимые моменты в вашу жизнь которые помогут вам чувствовать себя хорошо и в целом Сатурн в шестом дает возможность сбросить лишний вес взять себя в руки избавиться от какой-то привычки, которая мешает вам это может быть привычка связанная с питанием со сном это может быть привычка связанная с тем, как вы опять-таки планируете свой день Сатурн в шестом также дает возможность в процессе служения кому-то выполнения какой-то работы ощущать себя нужным востребованным эта тема в принципе близка знаку дева поэтому многие наоборот могут найти себя в работе в этом году и отдавать этой работе много внимания хотя сатурн это планета которая очень любит баланс Поэтому, если вдруг вы нашли себе работу по душе, не забывайте о том, что есть другие сферы жизни. И старайтесь не терять в вашей жизни баланс и не упускать из виду то, что важно помимо работы. К слову, Сатурн в шестом может оказывать еще такое влияние, когда человек и сам активно работает, и подталкивает к этому всех окружающих. То есть, в принципе, такой момент тоже может быть когда вы будете кому-то из вашего окружения помогать сбрасывать лишние килограммы или садиться на диету, будете участвовать вместе в этом процессе. Кстати, Сатурн сейчас находится в одном из тех знаков, которыми управляет. И в прошлый раз это было в период с 91 по 94 год. Если возраст вам позволяет, можете вспомнить, какого рода события с вами происходили в то время. Переходим с вами к влиянию планеты Уран. Уран дает возможность провести революцию в той сфере, в той области нашей жизни, на которую он влияет. Это планета определенно приносящая ускорение. И если процессы тянулись очень долго, то как только начинает вмешиваться Уран, это все приобретает совершенно другие темпы. К тому же уран часто дает такой момент непредсказуемости неожиданности и это тоже может ощущаться как некая турбулентность то чем мы не можем управлять уран сейчас проходит по знаку телец это ваш девятый сектор и уран будет в нем находиться вплоть до 26 -го года так что сейчас его влиянием можно ощутить в разгаре, и он влияет на вашу сферу путешествий, бумаг, документов, образования, обучения, мировоззрения, и это все может проходить большие изменения. Ваши системы убеждений, ваше мировоззрение может меняться. Бывает, что на таком транзите люди начинают во что-то верить, либо наоборот отказываются от своей веры либо меняют веру к тому же это период когда вы можете много путешествовать и не исключено что именно одно из этих путешествий окажет на вас очень сильное влияние и изменит ваше представление о чем-то касательно обучения у вас может быть огромный интерес изучать что-то новое чем раньше вы не интересовались но по урану идет все самое необычное и передовое поэтому как вариант это может быть онлайн школа это может быть изучение какого-то направления в том числе астрология проходит по урану но важно также чтобы вы ощутили внутренний импульс изучать именно это и могут быть интересные обстоятельства как вы попадаете в эту школу или университет что именно вас приводит к такому решению обратите внимание что урана в девятом дает возможность исследовать что-то новое новые места знакомиться с новыми людьми и это все происходит в такой форме неожиданной то есть вы можете настраивать себя на одно а получается все по-другому может быть и обратный эффект, что вы настроились куда-то поехать, но не получилось. В таком случае в этом тоже стоит поискать определенный смысл, так как по такому транзиту эти все моменты не случайны. К тому же уран в девятом доме способствует публикациям книг исследовательской деятельности. Это период, когда есть желание поделиться своим опытом, мудростью, знаниями с окружающими людьми. И по девятому дому может быть эм, публикация книги на тему, которая не является вашей профессиональной деятельностью. То есть это то, что вы могли исследовать в качестве хобби, чем вы занимались на досуге. И сейчас на экране вы увидите, на кого больше всего повлияет Уран в 2023 году. Солнечные девы и асцендентные девы. Переходим с вами к влиянию планеты Плутон. Плутон довольно-таки интенсивно воздействует на нас в 22 году, так как он пересекает последние градусы Козерога. И это создает эффект, будто бы мы находимся на пороге чего-то совершенно нового и каких-то очередных глобальных изменений плутон сейчас находится в вашем пятом секторе и он оказывает влияние на э, тему детей э, на тему отдыха развлечения хобби творческого самовыражения и в принципе э, того что вас наполняет и заставляет ощущать свою самоценность. Главная сфера трансформации для вас в этом году ⁇ это любовные отношения. И именно через людей, которые вызывают огромный интерес и бурю эмоций, вы меняетесь сами. Когда возникает симпатия к кому-то, это может вылиться в очень такую захватывающую, глубокую историю. К тому же Плутон оказывает влияние и на сферу взаимоотношений с детьми, поэтому, если у вас есть дети, то в этом году очевидно целый ряд перемен предстоит вам пережить, и они будут связаны как раз таки с вашими детьми и тем, как ваши жизни взаимосвязаны. И сейчас на экране вы увидите, на кого из вас. Плутон повлияет больше всех остальных в 2022 году. Переходим с вами к планете Нептун. Нептун не меняет знак в следующем году. Он продолжает идти по вашему седьмому дому по знаку рыбы. И это такой длительный путь для этой планеты. Нептун в седьмом доме может давать ощущение эйфории от взаимодействия с каким-то человеком. Это может быть партнерство, которое вас вдохновляет, которое вас интригует, которое заставляет вас верить во что-то. Например, в то, что ваша жизнь благодаря этому человеку может измениться кардинально. Но в то же время Нептун — это также планета иллюзий и обманщиков. Поэтому вам нужно очень внимательно следить за тем, с кем именно вы строите отношения. Так как Нептун может давать такие затяжные отношения Когда человек долго во что-то верит, когда он надеется, рассчитывает И потом это все лопается в один момент, как мыльный пузырь Поэтому будьте в этом смысле аккуратны, не очаровывайтесь И прежде чем полностью начнете доверять человеку, верить его словам Постарайтесь убедиться, что перед вами честный человек, который заслуживает на это доверие. Переходим с вами к Венере, а точнее мы рассмотрим период ее ретроградности, поскольку именно в это время Венера будет иметь очень сильное интенсивное влияние. Венера разворачивается в конце 2021 года, и она будет ретроградной по 29 января 2022 года и свой ретроградный путь она будет проходить по знаку козерог по вашему пятому сектору любви и детей в этот период не стоит планировать отпуск отдых поездки с целью расслабиться перезагрузиться к тому же это не самое лучшее время для того чтобы завязывать новые отношения но если даже говорить о тех отношениях в которых вы состоите особенно если они только начинают формироваться то в период ретроградной Венеры может быть время, когда будет сложно достичь взаимопонимания. И это такой естественный процесс познания друг друга. Часто есть довольно-таки сценарий, это когда в период ретроградной Венеры в Пятом доме могут писать, звонить бывшие возлюбленные, те, кому вы ранее испытывали симпатию, эти люди вдруг могут о себе напоминать также в этот период не стоит заниматься каким-то новым хобби хотя может возникнуть интерес возобновить то чем вы занимались раньше может быть желание украсить дом декорировать то место в котором вы находитесь лучше все-таки дождаться разворота венеры в прямое движение и тогда уже приступить к этого рода занятиям переходим к меркурию это очень важная планета поскольку она является управителем вашего знака меркурий быстрый и он за год проходит все знаки зодиака полностью весь зодиакальный круг поэтому отдельного внимания стоит периоды его ретроградности это время когда жизнь замедляется когда происходит определенный откат назад Фокус нашего внимания в это время сосредоточен на какой-то определенной конкретной сфере нашей жизни. Итак, первый период ретроградности Меркурия затрагивает ваш шестой и пятый дом. Поэтому основная ваша деятельность в это время будет связана с работой, документацией, командировками, поездками. Это может быть закрытие старых проектов, мысли о том, какие новые проекты начать. Творческая энергия в этот период будет переполнять, будут новые идеи, поэтому период идеально подходит для того, чтобы вносить какие-то новые живые элементы в вашу деятельность, обновлять то, чем вы занимаетесь. Это очень хорошее время для творческих людей. Следующий период ретроградного Меркурия приходится на ваш 10 и 9 дом. В это время вы можете быть сосредоточены на вопросах бумажного характера. Если вы долго ожидали какие-то документы, справки, разрешения на выезд, визы, грин-карту, то как раз в этот период вы можете получить ответ и вы можете получить результат. К тому же это важный этап в плане постановки целей, в плане карьерной реализации. Возможно, в этот период вы сможете осознать свои мотивы действий определенных или более отчетливо будете видеть то, к чему вы стремитесь на данный момент в своей жизни. Кстати, это очень хороший период для того, чтобы выявить ошибки в работе, в документах и исправить их следующий период ретроградности меркурия приходится на ваш второй и первый дом это очень важное время для вас когда будут происходить изменения в финансовой сфере желательно воздержаться от покупок от того чтобы менять источники доходов могут появляться неожиданно новые расходы в то же время меркурий также будет оказывать влияние на ваш первый дом поэтому Нужно будет поработать над темой коммуникации с окружающими И естественным образом может быть затронута и сфера взаимодействия с клиентами, а также ваша личная жизнь И в канун нового года, 29 декабря, Меркурий опять разворачивается в ретроградные движения Поэтому есть смысл позаботиться о новогодних подарках заранее к тому же Меркурий будет в вашем пятом секторе, опять-таки это любовь, дети, хобби, творчество, поэтому в новый год вы войдете как раз вот с мыслями об этом. Большое значение для вас будет иметь период, когда Меркурий будет находиться в вашем знаке, сейчас на экране вы увидите эти даты. Когда Меркурий проходит по нашему первому дому, наступает период самопрезентации. Это время, когда ваши интеллектуальные способности на высоте, когда хочется изучать что-то новое, но и делиться теми знаниями, которые у вас есть. Это может быть период очень важных знакомств, поездок, расширения связей, контактов. Старайтесь использовать возможности этого периода по максимуму. Переходим с вами к Марсу. Марс — это планета активности. Но бывают периоды, когда эта активность складывается не совсем так, как нам хотелось бы. И в следующем году будет такой период, когда Марс будет ретроградным. Это произойдет 31 октября, и Марс будет по пятна двигаться до конца года. Все это время он будет в вашем десятом секторе. Это значит, что вопросы, связанные с карьерой, достижением поставленных результатов, будут складываться не совсем так как вы хотели бы, не совсем то будет происходить, на что вы рассчитывали. В этот период главное снизить темпы, не проявлять спешку, не форсировать события, а решать те вопросы, которые выходят на поверхность. Если вы видите, что допустили ошибки в каких-то делах, в каких-то направлениях, то у вас будет возможность это все исправить. Лучшим решением в период ретроградного Меркурия будет то, чтобы найти время на отдых, чтобы найти время на подумать, чтобы найти время для перезагрузки. Но ни в коем случае не стоит загружать себя еще больше и давить на газ. К слову, могут также выходить на поверхность старые конфликты на работе, особенно если это касается ваших отношений с руководством. Переходим с вами к Лилит. Лилит это не планета, это фиктивная точка, но все же она показывает сферы, в которых мы можем чересчур волноваться или накручивать себя, или воспринимать ситуацию в искаженном свете. По 15 апреля Лилит имеет влияние на ваш сектор карьеры и достижений. Поэтому вы можете быть озадачены, озабочены какой-то одной целью, и это может заставлять вас выпускать из фокуса своего внимания все остальное, что требует этого внимания. Поэтому старайтесь не зацикливаться на чем-то одном, старайтесь воспринимать жизнь многогранной, интересной и не залипать на какой-то одной теме с 15 апреля 22 года лилит переходит в 11 сектор и это может давать обеспокоенность по поводу ваших взаимоотношений с друзьями вы можете вдруг начать волноваться что у вас друзей нет или что это не те друзья которых бы вам хотелось иметь могут появляться в вашем окружении те друзья которые не самые лучшие уроки будут преподносить но также в этот период может наблюдаться путаница в том какие вы ставите перед собой цели какие результаты хотите получить и это может сбивать вас с толку будто бы вы не знаете в каком направлении идти и куда лучше тратить свои силы лилит в это время будет находиться в знаке рак поэтому эмоции будут идти через край и именно эмоции будут мешать порой принимать правильные решения переходим с вами к лунным узлам самая важная новость так это то что 19 января 22 года лунные узлы меняют знак и переходят на новую ось телец скорпион таким образом восходящий узел будет находиться в вашем девятом доме и это принесет новые задачи новые возможности и новые шансы по девятому дому в ноябре первого года произошло первое затмение из новой серии которая положила начало изменениям процессом над которыми вы будете работать в следующем двадцать втором году и поэтому связывайте эти периоды своей жизни обращайте внимание на ноябрь двадцать первого года во многом он даст подсказки по поводу событий 22 -го года по девятому дому обычно фигурируют вопросы связанные с получением высшего образования поездок за границу переезда за границу на постоянное место жительства а также вопросы связанные с оформлением документов к тому же девятый дом часто подталкивает к преподаванию поэтому если вы например знаете иностранный язык если вы э имеете информацию которой готовы поделиться имеете опыт то в этом году у вас может быть желание преподавать э, или ну как минимум выступать в роли эксперта в целом присутствие лунных узлов на оси 3 -й, 9 -й дом говорит о том что главной задачей в этом году для вас является тема коммуникации поэтому чем лучше вы будете выстраивать общение с людьми которые вас окружают тем больших высот вы сможете получить как в личном так и в профессиональном плане в двадцать втором году восходящий узел будет проходить промежуток с 30 по 12 градус тельца и сейчас на экране вы увидите на кого из вас этот транзит повлияет больше всего если вы нашли себя в этом списке то знайте что перед вами будут открываться новые возможности и 22 год однозначно Будет давать вам много благоприятных шансов. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Желаю вам прекрасного нового 2022 года. Пишите ваши комментарии, какие у вас планы, цели, как проигрывается этот прогноз. Будем с вами на связи. Пока-пока!